Ночная дорога, мокрая трасса. Обочина могла бы пылиться, но покрыта водным настом. И кто-то давно уже встречу с прекрасным. У водителя самосвала она случилась несчастным. Трактор, самосвал. Трактор, самосвал, трактор, самосвал. Трактор самосвал. Трактор, самосвал. Трактор самосвал. Трактор! самосвал, Сход развал. На метод продакшена. Тормоз в полу, но не поможет. Водили страшно, дрожь по коже за рулем трактора, пьяный сторож взял покататься, думал Бог поможет чудо не случилось, вылетел на встречку, мокрая дорога, в голове мысль обеспечна лобовая встреча. Трактор самосвал, трактор самосвал, трактор самосвал, трактор самосвал. Трактор-самосвал самосвал. Трактор-самосвал Трактор-самосвал самосвал. Скот-развал На Медо Продакшн Горит единственная фара, брус не доедет до вокзала, Протекает бензобак, падает искра, Тут полыхнуло первый выстрел в ствола, Со второго уже можно бывать на повал, Но водила самосвала все же встал, Увидел, что сделал, и на колени пал, Тут же в голову вернулось сознание, Пьяный Гар испарился в воспоминаниях, Прости меня, тот, кому он не доехал, Промолвала Дила и прыгнул сверху от весной скалы, Больше его никто не видел, в том числе и мы. Трактор самосвал. Трактор самосвал. Трактор самосвал. Трактор самосвал. Трактор самосвал. Трактор самосвал. Трактор самосвал. Сход развал. На медопродакшн.